Всем привет, вы на канале Мейзер, а это шестой выпуск новостей на тему разных гаджетов и игрового железа. Можете заранее поставить лайк и подписаться на канал, если тут впервые. Также не забывайте про мою новостную группу ВКонтакте, ссылка на нее в описании под данным видео. Со вступлением я закончил, переходим к новостям и приятного просмотра. В ближайшее время AMD нечем будет ответить на RTX 3060, Radeon RX 6600 и RX 6600 XT откладываются. Дефицит компонентов привел к отсрочке выпуска бюджетных видеокарт AMD Radeon RX 6600 и RX 6600 XT, тех, которые при официальной цене 300-350 долларов должны были дать бой RTX 3060. Ожидалось, что премьера линейки RX 6600 состоится уже 1 июня, и множественные утечки, случившиеся за последние дни, лишь укрепляли во мнении, что видеокарты поступят в продажу в скором времени после премьеры. Но по новым данным, их выпуск переносится с конца второго квартала, то есть с июня, на середину третьего квартала, август или начало сентября, хотя анонс по-прежнему может состояться 1 июня. Надо отметить, что у AMD и так большие проблемы с выпуском видеокарт серии Radeon RX 6800 и RX 6900. Найти их в рознице совсем непросто, в отличие от модели Nvidia Ampere. Ситуация с поставками Radeon RX 6700 XT лучше но тоже далеко от идеальной. Так что неудивительно, что и при выпуске младшей линейки RX 6600 компания сталкивается с трудностями. Напомню, Radeon RX 6600 и Radeon RX 6600 XT приписывают 32 вычислительных блока. объем памяти GDDR6 – 8 ГБ, ширина шины памяти – 128 бит. Также видеокарты получат 32 или 64 МБ быстрой кэш-памяти Infinity Cache. ТДП видеокарт серии для настольных ПК составит 150-200 ватт, Мобильных вариантов 50-100 ватт. Инсайдер Джон Проссер, опубликовавший несколько дней тому назад рендеры смартфонов Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro, завершает неделю еще более резонансной утечкой. Он опубликовал официальный рекламный ролик Android 12. В нем демонстрируются различные новшества интерфейса, которые принесет собой новая версия OS Google. Как видно, интерфейс Android 12 приобретет заметные отличия от того, что можно увидеть в Android 11. К тому же у пользователей появится больше возможностей для индивидуализации. Тут же новые эффекты и анимации, новые уведомления и клавиатура. И везде закругленные углы. А в конце ролика, судя по всему, засветился Pixel 6. Он станет первым смартфоном с предустановленной Android 12. Судя по всему, Android 12 официально представят 18 мая. Первый день конференции для разработчиков Google I.O. 21. Тогда же появятся новые подробности об этой ОС. Желающим заполучить RTX 3070 Ti не стоит рассчитывать на повышение объема памяти. MSI раскрыла этот параметр. Источник видеокарт поделился документацией с презентацией компании MSI видеокарты GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti. Напомню, мероприятие намечено на 29 мая. MSI подтвердила наличие у RTX 3080 Ti 12 гигабайт памяти, но в этом уже вряд ли кто-то сомневался. А вот для RTX 3070 Ti объем памяти это 8 гигабайт, фактически подтвержден впервые. То есть для этой карты Nvidia объем увеличивать не стало. Конфигурация 3070 Ti не подтверждена, известно лишь о GPU GA104. Предположительно, он будет там в полной конфигурации с 6000 ядрами CUDA против 5800 ядер у RTX 3070. IT-майнинговая GeForce RTX 3060 наконец-то вышла. Производительность при добыче Ethereum снижена более чем вдвое. После выпуска видеокарт GeForce RTX 30 LHR, майнеры могут переключиться на 3D-карты AMD. Galaxy стала первой компанией, представившей видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30 LHR. С ограниченной производительностью при добыче Ethereum. В ассортименте Galaxy уже есть RTX 3060 Ti, 3070 и 3080, а сейчас появился и RTX 3060. Именно RTX 3060 должна была стать первой видеокартой линейки с ограниченной производительностью при добыче криптовалюты, но по факту она дебютировала позже остальных. Как и другие IT-майнинговые модели Galaxy, RTX 360 проходит под обозначением FG. Напомню, четких указаний, как обозначить новые антиманинговые модели в GPU Ampere Nvidia не дает. Тут производители готовых устройств вольно решать самостоятельно. В случае Galaxy такие видеокарты получили приписку FG, а вот у MSI такие модели скорее всего будут обозначаться словом плюс в названии. По крайней мере, на это указывают документы из базы EEK. В плане характеристик и производительности антиманинговая 3060 ничем не отличается от той, что вышло раньше. Однако производительность ее при добыче Ethereum снижена более чем вдвое. Было до 44 мега кэш в секунду, а стало лишь 20. Тем не менее, it майнинговые 3060 еще не поступили в широкую продажу. Так что у добычков криптовалют еще есть последний шанс обзавестись полнофункциональной версией. А после полного замещения старой версии и новой, добычки криптовалют могут переключиться на 3D-карты AMD Radeon RX 6700XT. Обеспечивает производительность на уровне it в 3080, но при этом стоит куда меньше. Графический дизайнер Антони де Россо в течение многих лет создает реалистичные концепты устройств Apple. На его счету рендеры гибкого iPhone X Fold, первого смартфона Tesla и многих других устройств. В этот раз он представил свое видение того, как Apple могла бы отказаться от челки в новых смартфонах iPhone. Дизайнер предположил, что корпус нового iPhone можно сделать асимметричным. При взгляде на лицевую панель хорошо видно, что справа есть выступ, в котором располагаются несколько сенсоров, необходимых для работы системы Face ID. Основная камера у этого смартфона включает 4 датчика изображения. Блок основной камеры является частью выступа, придающего асимметрию в форме устройства. Автор концепта показал, что два таких смартфона как бы составляют пазл. А так может выглядеть гибкий iPhone X Fold по версии Антонио дероса. А презентация смартфонов iPhone 13 ожидается в сентябре этого года. В плане дизайна особых отличий от iPhone 12 ждать не стоит. Немного уменьшится челка и увеличится модуль основной камеры в старших моделях. На этом у меня новости закончились. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, если вы тут впервые. Вы были на канале Mazer. Увидимся!